Если вы привыкли украшать сад в традиционном стиле, то вот это полная противоположность тому, к чему вы привыкли. Два разных комплекта. Они очень сказочные. Прекрасно будут смотреться в зоне отдыха, где отдыхают или играют дети. Они точно сошли как будто бы со страниц сказки. Коллекция называется «Дубки». Она очень обширна, в нее входят различные предметы. Это чудесные стулья, удобные, небольшие, причем рассчитаны так, чтобы ребенку было очень удобно сидеть. Да в принципе и взрослый прекрасно усядется и будет чувствовать себя достаточно комфортно. Оригинальные цветочницы выполнены в стиле большого дерева, спила дерева. Внутри у него имеется емкость, в которую вы можете поставить горшки или же, если можно насыпать грунт, высадить летники и выставить их на входную группу. Эти цветочницы будут очень красиво смотреться. Они есть разные по высоте и по оформлению. Ну и, конечно же, прекрасно и настолько органично смотрятся различные стулья. Они входят в комплект, можно купить по отдельности. С точностью повторяет рисунок такой, как у стола. Стули тоже я как я уже сказала имеют очень приятную посадку смотрите здесь у меня два стола вы можете выбрать любой есть стол выполнены на трех опорах и есть Выполнены на одной большой толстой опоре. И причем все эти комплекты мебели будут очень органично смотреться с нашими фигурами: бабья, лешей, кощей. Все они настолько уместны рядом с этим комплектом, что кажется, что они всегда должны находиться точно вместе. Ну и конечно, можно дополнить чудесными грибочками. Все это очень красиво смотрится, когда это все стоит рядом, вместе. Ну и даже если вы купите по отдельности, это тоже будет смотреться очень необычно в вашем саду или в той зоне, где вы планируете это установить. В любом случае, заходите к нам в интернет-магазин на hitsad.ru, делайте удачные покупки и, конечно же, делайте свои зоны отдыха просто неповторимыми, на зависть всем соседям.